В одном из предыдущих роликов мы рассмотрели принцип считывания показаний штангенциркуля с помощью линейного нониуса. Тот же принцип считывания можно применить и к лимбам, линейному и угломерному. Но при их изготовлении могут возникнуть затруднения в разметке, связанные с изменением длины окружности при изменении диаметра цилиндра. При этом один и тот же угол поворота будет перемещать точку, лежащую на поверхности, на разную величину. Для простоты рассмотрения возьмем плоский дисковый угломерный нониус, который представляет собой небольшую дуговую линейку, скользящую вдоль неподвижного лимба, разделенного на градусы. Принцип угломерного нониуса базируется на сексогиземальной системе Птоломея, в основе которой лежит деление целого на 60 частей или их объединение в одно целое. Мы можем видеть, что U, единица шкалы лимба равна одному градусу, который содержит 60 минут. Параметр а, цена деления нониуса определяется как отношение U к N, количеству делений между нулем и 60 минутами. Поэтому формула принимает такой вид. Выбрав N число делений по разумному желанию, у нас будет шкала за считанные минуты. Оценка будет дана в сексогиземальных минутах. Итак, потренируемся. Для начала рассчитаем угловой нониус 12 делениями. Исходно имеем шаг шкалы Лимба равным 1 градусу, а значит 60 минутам. Число N, количество делений между нулем и 60 минутами, мы избрали 12. Вычисляем a цену деления нониуса. Эта величина получается равной 5 минутам. Теперь нужно вычислить L, длину шкалы нониуса в выбранных единицах. Здесь появляется величина k, являющаяся модулем, то есть натуральным числом 1, 2, 3 и больше, служащим для увеличения длины деления шкалы нониуса с целью повышения удобства отсчета. Выберем k равным единице и получим результат в 11 градусов. Для общего понимания можно определить S, величину лимба, приходящейся на одно деление шкалы нониуса, расположенная между двумя рисками, 55 минут. Это простой нониус с точностью считывания в 5 минут. Шкалу нониуса для удобства можно группировать. В примере с 15 делениями нониуса при модуле равном единице цена деления нониуса будет равна 4 минутам. Длина шкалы Нониуса по лимбу получается в 14 делений, то есть 14 градусов. Величина, приходящаяся на одно деление шкалы Нониуса 56 минут. Шкалу Нониуса для удобства также можно группировать. Для Нониуса с 20 делениями и модулем, принятым в единицу, цена деления Нониуса будет равна 3 минутам. Длина шкалы Нониуса по лимбу получается в 19 делений. 19 градусов. Величина, приходящаяся на одно деление шкалы нониуса 57 минут. Эту полученную шкалу также можно группировать для удобства. Для нониуса с 30 делениями и модулем в единицу цена деления нониуса будет равна 2 минутам. Для него длина шкалы нониуса по лимбу получается в 29 делений в 29 градусов. И на одно деление шкалы нониуса будет приходиться 58 минут. Вот удобные варианты группировок. Теперь вы самостоятельно сможете рассчитать и изготовить наиболее удобный угломерный нониус применительно к вашей поставленной задаче.